Дорогие друзья, мы начинаем съемку. Это у нас а, здесь наша красивая модель, зовут его Валентин, да, Валентин. Вот такой мальчик, ему сейчас два годика. Он сегодня, мы с ним первый раз знакомимся, поэтому вот в такой позе стоит. И это его мама красивая. Да, Тыся, вот, и мы сегодня а, хотим вам показать, как именно вот таким маленьким деткам делать массаж. Но вот сейчас, что я вижу как специалист, да, а, телесный терапевт. Вижу, что с этим ребенком, вот если сейчас его приобщить, то у него, конечно, будет раскрываться. То есть а, есть вероятность, что если он, ну как бы ребенок немножко замкнутый, да, а, замкнутый в каком плане, а он.. Очень хороший малыш, спокойно, но как-то нелегко доверяется как бы, другому пространству, да, еще не умеет ориентироваться, это нормально. Почему? Потому что э, ему два годика, да, потому что до трех лет дети еще как бы семьюзия с мамой, и, конечно, у них в их мире это я и мама в первую очередь, они как бы вместе, поэтому таким малышам, когда уже, когда грудички они еще как не понимают, то есть, мы им, их положили, они как-то, ну, поймали их, счастливое состояние делаем, да? А вот здесь уже другой подход, здесь уже, как бы, ребенок уже сформировался, да? У него уже есть свой характер, у него уже есть свое мнение и свой взгляд на мир. И, конечно, в первую очередь, его взгляд формирования – это все взаимодействие с миром мамы. Поэтому, конечно, вот таким детям, вот в таком возрасте, это э, бывает массаж делать немножко сложновато, потому что... Вот, ну, вы видите, ребенок, конечно, здесь желательно бы, если бы это был такой массажный салон ну, для детей, там желательно бы игрушки там, да, вот такой вот, ну что-то какую-то обстановку делать, музыку, да. Но сейчас он показывает нам, свои демонстрирует то, что он как бы, ну вот, что он недоволен, да, что мы его сюда привели как-то и, возможно, еще, ну то есть. Сегодня у нас, возможно, съемка и не получится с вами. Но будем смотреть. Ну, таким малышам, вот пиар это если вы именно хотите специализироваться на детском массаже, нужно сначала именно с этим ребенком подружиться. То есть без этого бесполезно делать какой-то массаж. А, поэтому здесь я вот сейчас мы с ним будем учиться дружить, будем находить общий язык. Вот этим мы сейчас будем заниматься.